Как ты здесь оказался? Простите. Как ты здесь оказался? Чего? Где ты был, когда мама приобрела тебя? В магазине. Сколько она заплатила за тебя? Один шиллинг. Покупка была выгодная, не так ли? Да.